Здравствуйте, друзья. Совсем недавно наша команда из Эстонии была на мероприятии в Минске на спецфорсаже. И мы проходили обучение по работе с системой. То есть нас вкручивали в систему. И фактически первые шаги, первые шаги в системе форсаж мы начали делать с сентября месяца. То есть мы приехали в Эстонию и мы начали работать по системе только с первых чисел сентября ну, но реально вообще вот полностью вкрутились в систему где-то ну в первую неделю сентября да то есть когда первая неделя прошла и что я хочу сказать у нас немного людей было в Минске мы приехали всего в пятером реально из этих пяти человек три человека которые ну действительно серьезный результат делают и что я хочу сказать, то что почему вообще, почему наша команда вот сейчас, да, в Эстонии так круто растет. За сентябрь месяц вот фактически 12 тысяч баллов товарооборота. Почему? То есть вот три человека, которые приехали, то есть мы сделали 12 тысяч баллов товарооборота, да, в нашей команде. И на сегодняшний день количество людей, которые, ну вот, которые присоединяются к нам просто все больше и больше, это лавинообразно растет. Почему? Все просто, друзья, это бизнес дубликации, это бизнес, когда ваши люди вас копируют. Как вы считаете, что они копируют у нас? Как вы считаете? Они копируют крупные пакеты, они копируют европейские пакеты. Вся наша команда входит на европейские пакеты. На самые крупные пакеты, которые только может себе человек позволить на момент входа в наш бизнес. Так вот, я вам хочу сейчас рассказать про европейские пакеты, в чем их отличие. Возьмите, пожалуйста, тетрадки, возьмите, пожалуйста, ручки и запишите, чтобы вы могли показать преимущество европейских пакетов тем кандидатам, которым вы вводите бизнес тех людей, которых вы стартуете в вашем бизнесе. Смотрите, значит, два европейских пакета, которые существуют, и это, разберем первый из них, это амбассадор вариенти. Стоимость этого пакета я сейчас озвучиваю вместе с доставкой и вместе с налогом. И с поправкой на то, что у кандидата в наш бизнес, то есть у нашего будущего партнера, точнее уже настоящего партнера, приобретен стартер-кит за 36 долларов. В Европе это 30 евро стоит, значит этот стартер-кит. И магазин, да, онлайн-магазин. И стоимость этого пакета вместе с доставкой и с налогом будет 2300 евро. То есть, учитывая, что уже интернет-магазин у него приобретен. 2300 евро э, дополнительно ему нужно будет доплатить. Что он получает вообще за эти деньги? Значит, еще раз делаю акцент на то, что это цена с доставкой и с налогом, потому что все цены на форсажи, они озвучены без доставки, без налога. Смотрите, 2300 евро, что вообще дает этот пакет? Во-первых, это прямая выплата 300 долларов. 300 долларов прямая выплата. Что это значит? Это значит, когда ваши люди э, подключают э, своих людей э, на первую линию, то они получают 300 долларов первая выплата. Это значит, что ваши люди, которые стартуют в вашем бизнесе, начинают сразу зарабатывать. 300 долларов с одного э, пакета. Я хочу сказать, что вот за сентябрь месяц у меня два новичка в нашем бизнесе, которые за три недели заработали... Более 500 евро. 500-600 евро. Почему? Потому что они сразу получают прямые выплаты, плюс сразу идут выплаты по бинару. Смотрите, значит, прямая выплата 300 долларов. Да? Я вам сейчас распишу это все на доске, значит, чтобы вы могли это все законспектировать. Амбассадор Вариете. Амбассадор Вариете. Так, пишу. Амбассадор. варете и значит что дает этот пакет во первых 300 долларов а, прямая выплата 300 долларов прямая выплата это значит что ваши люди которые включают такие пакеты они сразу зарабатывают если ваши люди сразу зарабатывают то и зарабатываете вы если ваши люди зарабатывают с первого месяца, они остаются в бизнесе надолго. Они строят вам мощнейшую команду. 300 долларов прямая выплата. Значит, двигаемся дальше. Тысячу CV. CV, которые падают в структуру. Тысячу CV. Значит, тысячу CV. И... Самый крупный доход в нашем бизнесе – это э, второй бонус, да, то есть, э, бинарный бонус, то есть, у нас гибридный маркетинг, да, он состоит из э, бинара плюс классики, и бинарный бонус, он самый-самый-самый э, мощный. Так вот представьте, это, наш бизнес – это бизнес дубликации, с чего я начал? Да? Наш бизнес – это бизнес дубликации, э, когда вся ваша команда вас дублицирует на крупные пакеты, то у вас доход по бинару в два раза больше. Если сравнивать, например, с амбассадором, в два раза больше доход по бинару. А это, извините меня, 105 тысяч долларов в месяц. Понимаете, да? То есть возможность выхода на 105 тысяч долларов в месяц. Так вот, этот возможность выхода, она будет гораздо-гораздо-гораздо быстрее. То есть вы зарабатываете сразу в два раза больше по бинару, когда ваша команда вас дублицирует. Значит, тысячу семей. Далее. Следующее. Вам дается сапфир на 180 дней. Сапфир на 180 дней. 180 дней. И что такое сапфир на 180 дней? То есть, чтобы сделать сапфир, вообще нужно 36 разных человек в вашей команде. А здесь вам всего достаточно будет подключить двух людей и вы будете получать такой же бонус, который получается в фире. Вдумайтесь. 36, либо 2. Далее. Значит, этот пакет, он дает активность на 3 месяца. Активность на 3 месяца. Активность 3 месяца. Активность 3 месяца. Значит, э -э Активность 3 месяца, что это такое? Значит, если мы входим в бизнес, то мы входим в бизнес на автошипе. Автошип в Европе 92-93 евро, чтобы закупить продукцию на 60 баллов, которые необходимы для поддержания активности. Ну так вот, вам дает активность на 3 месяца, это значит, что 3 месяца вам не нужно будет покупать, э, делать автошип. Это значит экономия денег. Экономия денег. Считайте, 92 умножаем на 3, ну почти почти 300 евро да? то есть при стоимости пакета при стоимости пакета 2300 евро 2300 евро вы экономите практически 300 евро практически 300 евро экономия да? то есть вы читали, минус 300 равняется ну, две с хвостиком, да, две плюс, немного. Но, но продукции в этом пакете приблизительно на четыре тысячи. Продукции на четыре Так, э, записываю, да, четыре тысячи продукции. При розничной продаже, при розничной цене. Вот. Значит, э, Продукции на 4000 тысячи, пакет обходится примерно 2000 там с хвостиком, но это разница 2000 а это живые деньги. Если вы активно входите в бизнес, если вы начинаете также м, реализовывать продукцию, понимаете, да, то есть у вас ее раскупают и так далее, то есть вы эти деньги получаете возвратом э, в ближайшее время настолько, насколько вы быстро стартуете в этом бизнесе. То есть если вы серьезно входите на бизнес, то... Имеет смысл рассматривать самый максимальный старт вообще, который вы можете себе позволить. Почему? Потому что это залог вашего успеха. Это залог правильной дубликации. Правильной дубликации. И э, это также разница, э, разница, э, которая остается на руках, живые деньги, которые, понимаете, да? Так, дальше, двигаемся. Э, следующий пакет – это пакет это «Годовой амбассадор». Значит, пишу «Годовой амбассадор». «Годовой амбассадор». Вот это вообще самый крутой пакет. «Годовой амбассадор». Смотрите, значит... Э -э Стоимость. Стоимость. этого пакета 3020 евро. То есть, опять же, с поправкой на то, что у вас уже взят магазин в Европе, который стоит 30 евро. И этот пакет вам обойдется дополнительно 3020 евро с доставкой, с налогом включительно. 3020 евро. Записывайте сейчас все. То есть вот вы сейчас это смотрите, значит свою рабочую тетрадь, тетрадочку взяли и записывайте, чтобы самим понять, насколько это выгодно стартовать с крупного пакета. То есть, во-первых, по... вы сейчас увидите эти цифры, да, что вот на... чем этот пакет отличается от этого. Обращайте внимание на дубликацию. Обращайте внимание также на дубликацию. То есть ваши люди, они вас будут дублицировать. Копировать. 3020 евро. <coughs> так. Угу. И что он дает вообще этот пакет? Значит, во-первых, прямая выплата 300 долларов. так же, как в предыдущем пакете. 300 долларов. Далее. 1000 CV падает э, в вашу структуру. То есть, когда ваши люди подключают такие пакеты, то у вас товарообороты э, в два раза больше. 1000 CV за каждого подключенного. Когда ваши люди подключают такие пакеты, они больше зарабатывают, потому что прямая выплата им идет. 300 долларов с каждого пакета. Еще раз говорю, если ваши люди зарабатывают в первом месяце, они додолго в этом бизнесе, на серьезно и строят взрослый бизнес. Понимаете, да? Так, хорошо. 1000 CV. Окей, okay, далее. Сапфир. Сапфир на 180 дней. Сапфир, 180 дней. Записывайте себе все это. Сапфир, 180 дней. И, а вот далее самое важное. Смотрите. 11, активность. Да, здесь было на 3 месяца в предыдущем. А здесь активность... На 11 месяцев? 11 месяцев. А теперь считайте в деньгах, сколько это будет. Я еще раз повторюсь, что э, если вы покупаете пакет с активностью на 11 месяцев, вам не нужно делать 11 месяцев автошип. А это экономия денег. В Европе автошип 92 евро. Теперь умножайте 92 на 11, и вы получите 1000 евро. Ну так вот, смотрите. Пакет, который 3020 евро, фактически, вычитаем отсюда, минус 1000 евро, минус 1000 евро, и он вам обходится 2000 евро, 2000 евро пакет. То есть, смотрите, какие цифры интересные. Себестоимость этого пакета такая же, как этого. Да? Чувствуете разницу? Но продукция в этом пакете приблизительно на половиной тысяч евро. Приблизительно на половиной тысяч евро. Продукция. При розничной цене, при розничной продаже. Да? Смотрите. Разница 5,5 минус 2, 3,5 тысячи евро. Чистый кэш, чистые деньги, которые остаются на руках при розничной продаже. Здесь разница 2 тысячи. Ну так вот, я вам сейчас только что показал, по какой причине наша команда шагает конкретно на европейских пакетах постоянно европейские пакеты европейские пакеты и если вы хотите серьезный серьезный большой крупный бизнес и ваш ваша структура развивается в европе то только европейские пакеты вариантов других быть не может если вы хотите действительно серьезно стартануть друзья я надеюсь это видео вам было э, полезно и я надеюсь, это видео поможет также вашим новым партнерам и поможет вам, вы сможете объяснить преимущества этих пакетов своей команде. Друзья, с вами Дмитрий Перепелицын. Всего доброго. До встречи.